Так, вот, друзья, собираемся мы в поездку, недалеко выйдем за город, я жарю цветную капусту. А вы такую любите? Мои детишки любят. Смотрите, какая она румяная и красивая у меня получается. Вот она какая, смотрите. Возьмем с собой, чтобы там перекусить. Ой! запотела камера как жарится у меня капустка а еще мы с собой возьмем вот такие кабачки представляете дима кабачок не ест а выковыривает только котлетку так что накладываем с собой кабачки и уезжаем на природу дышать свежим воздухом дима подошел говорит мам давай я тебе помогу да Омлет. Нет, это же цветная капустка твоя любимая. Мы жвачку добавим. Жвачку добавим? Ну, Дима нашел жвачку. Давайте возьмем поездку. поездку с тобой возьмем жвачку? Да. Ну, как же мы без жвачки, конечно, возьмем. Ой, какие красивые у меня получились кабачки. Все с огорода. Малышка. А малышке мы возьмем вот такую пирешечку. Польза овощей и фруктов. Ну все, наша капуста готова. Вот она такая румяная, красивая у нас получилась. Мы ее выключаем. Дим, ты уже готов? Да. На выход, да? Где мои ботинки? Вот Димочка переоделся. Тут папа потянулся, ищет обувь, чтобы выйти вот. на улицу. Все, я нашел. Нашел? Ну что, ребята, давайте выносите велосипед. все, все Весь транспорт наш. Это на боссу ногу носится? Ну, не на носки же. А? Главное, чтобы не натирали. Обычно под такие кеды слитки покупают мужские. Одел? Все, вот белый вот так. Белый пойду. Ну, прикольно. Белые. Летний вариант. На Белые улице я сегодня же Аришка, я... да? Тут надо, тут надо пониже спускать. И туда. мы едем на озеро водички будем ну, все поехали выходим дим велик вытаскивай свой кепка кепку кепка. нельзя но где там кепка у димы а что это у вас за змея здесь лежит ой ой, -ой. кого а? только у нас дома нет дима твоя змея мягкая все вышли все, все пошли ребята мы уже в машине пристегнулись в наше безопасное кресло и готовы уже ехать Кто здесь вот мы и приехали, друзья. Хотели поехать на полянку, но кажется, дождь собирается. Туча нас настигла. Едем, едем. Мы в дом отдыха березки приехали. Тут хорошие дороги, тротуары. Сейчас будем здесь кататься и гулять. Нет. Маршрутка. маршрутка едет, и правда. Нет, это, это маршрутка, правда? Ну, газель, да? Гуляет. У Дима, ты глазастый увидел. Молодец. <свят> Осторожно, ты куда? Ты смотри на дорогу и прямо смотри. Контролируй свое движение. Так, нам сейчас нужно найти полянку или местечко такое хорошее, где мы сможем устроить наш пикничок? Вон, лавочка. Лавочка? Да нет. Давай, может быть, под крышей, потому что, кажется, дождь собирается. Какая-то тучка повисла. А такая жара была, солнышко. Дима, ты выезжаешь на дорогу, смотри, по сторонам. скоростной велосипед ну что на озеро пойдем ребятки или полянку будем на пикник искать давайте поедим сначала Ну давайте перекусим а потом погулять о, может сердце. привет о ну что буксуешь давай давай педалями крути так, нашли мы тут какой-то небольшой парк. Слушайте, а там какая-то подкова, ребят. Пойдемте посмотрим. Пойдем посмотрим, Димуль. Смотрите, какой здесь прекрасный лес. Жаль, что нельзя передать тот кислород, которым мы дышим. Ну что, мы приближаемся к нашей цели. Увидели... Тенечки, такую миленькую полянку. Ну что, наверное, здесь мы остановимся. Сели мы на перекус в лесочке. Смотрите, какая прекрасная у нас полянка, ребятки. И недалеко детская площадка, на которую сейчас Дима покушает и побежит играть. Что там пьешь? Сок? Я тоже сяду, перекушу. Приятного нам всем аппетита! А, ничего себе, ты залез на дерево. Да. Там что ли? Да. Вот это ты, верхолаз. Не боишься? Вон а какая что, высокая березка. Надо, Тут вот, раньше фонтанчик похоже был. А осталось груда камней. Мужки уехали, меня не дождались. Придется их догонять. Ой. Руль тебя не слушается, что ли, Дим? Да. Вот такой дом отдыха березки. Очень много здесь березок растет. Наверное, поэтому так и назвали его. Эта тропинка ведет прямо к озеру. Такие миленькие березки. О, Дима силач! Ты сам решил по ступенькам велик свой, да, Ой, какой сильный! Молодец! Настоящий мужик растешь! О! Не тяжело тебе, Дим? Нет? Супер, да? Ты мускулы качаешь, да? Фух, справился! Молодец! вышли к озеру ну, пойдем спустимся быстренько посмотрим что там пока буду камушки, камушки пойдем кидать мы ну, пошли посмотрим что там ты уже что ли начал кидать камушки где поближе спустись Только далеко не не кидая, то там же люди купаются. Здесь на бережку. Угу. Само огромный, самый огромный нашел камень, да? Так, <сус> кида... ой, как буль-буль, да? Получилось, прикольно. Ну интересно, а водичка холодная? Пойдем проверим. А -а -а, холодная, тебе как? <сус> не холодная. Сегодня такая жаркая, прекрасная погода, и все вот люди выехали к водоемам, и мы тоже. И тучка даже нас не напугала, которая над нами висела. Она ушла просто, и все. О, ты, ты зачем туда кидаешь? Там же люди, вот кидать и нет никого. Смотрите, какая у нас тут шикарная природа, горы, красотища. Пошли. Я нашел перо. Не надо перо поднимать, это голубь потерял. Зачем оно тебе? Не нужно. Тихо. Куда ты, куда ты поехал? Опять иди руки споласкивай. Пойдем, поднимайся. Осторожно, тут скользко. Вот молодец. Димуль, пойдем уже на выход. Велик бери. Ну все, наша малышка уже нагулялась. Всё, хочет бай-бай, бай, и мы поехали домой. Димчик, туда, Дим, Дим. Димчик, зачем ты по лесенке? Тебе понравилось, что ли, туда-сюда велик таскать? О -о -о. корабль. Нет, на корабль уже не пойдем. Ну, вот, Дима попросился на корабль. Посмотрим, что это за корабль у нас такой. Пойдем-ка, наверное, дальше. Пойдем, спускаемся с корабля. Так, Димчик, давай. Мы сегодня приехали на велике покататься, поэтому садись на велик и погнали дальше. Есть у тебя звонок-то? Работает? Работает, поехали. А может мороженку? Мороженку хочешь? Хочу. А какую? Ты тоже будешь мороженый? <связательно> а, ведь баба у нас будет. Ну давайте. Сейчас тогда выберем какое-нибудь вкусное мороженое. Ну, а вот оно мое Теперь нам совсем не жарко идти? Давай открывай. Давайте помогу. Настоящая замороженная кола. А у меня совсем ну, маленькая какая. С... Такая маленькая, ну поменяемся эти пломбира Нет. ты мне, ну пожалуйста, ну, давай поменяемся Нет, А у мамы какая? Да. А у меня пломбир, да, буду Я не хочу тут свой пломбир, давай поменяемся, ты открыла мне твоя больше понравилась Не, давай пломбир. поменяемся Нет. Я, Я уже думала, это шоколаде Зато у нас у каждого разный цвет, у папы белый, у меня желтый, а у Димы Цвет Ко -ко. колы. <laughs> Цвет колы у Димы. Она уже растаяла почти. Ну, быстрее съешь. Дай игрушку какую-нибудь. Ну как, Тимуль, мороженка Вкусное? Ну, покажи, что там, ешь ее хоть. Вкусняцкое? А тебе, пап, как? Очень вкусное. Правда, шоколаде я люблю больше. Mm. Ну, ладно следующий раз в шоколаде. Отлично. Мое любимое тут что-то ананас, еще ж какие-то фрукты. Я такое Пу люблю. Фруктовое, да? Фруктовая, ну, уже у нас малышка попробовала наше мороженое, да? Холодное. Нельзя уже вся чумазая. Ну все, поехали. Вот, друзья, отлично мы погуляли. Идем к выходу. Пока всем! До новых встреч, друзья! Я надеюсь, что мы будем чаще выезжать. Пока. Пока, Димулька, ты еще не доел свою мороженку? Пока. Давай, Димульчик, давай еще немножко осталось. Не -а, я видишь, коляску везу. Давай собирай. Ну, как быстро. Раз и все. И коляска собрана. Вот мы загрузили все в багажник, весь нас, наш транспорт, и отправляемся путешествовать дальше. Все, поехали. Поехали.